Так, смотрю, что вы уже весело переписывайтесь, переписываться можно. Отлично. Итак, друзья, у нас сегодня астропрогноз. Кстати, сейчас забегая сразу, вернее, отвлеклась от этой мысли забегая вперед про учебный год, про то, что у нас будет программа, заодно и спрошу. Сейчас я соображу, какую систему оценки применить. Значит, вопрос следующий. Кто уже понимает, как стихии отражаются на его жизни? Ну, например, к нам с вами приходит месяц водяного петуха, приходит вода и металл, да? Они состоят в, они порождают один другой и такая и один элемент очень холодный, и второй элемент очень холодный. И мы понимаем, что если наша астрологическая карта, ну может быть не понимаем, ну я сейчас вот просто мысли вам такой наводящий да? что если карта ваша холодная то приходит еще больше холода два холодных элемента если карта ваша теплая то приходит холод и балансирует карту ну, можно по методу баланса, можно по методу Манфреда кубни который говорит, какие элементы, какие полезны, какие не полезны. А можно по природному методу, собственно говоря, по которому вот мы скоро-скоро начнем учиться в этом учебном году. Опять у нас запускается программа ⁇ Фундаментальный курс ⁇ Так вот, скажите, вот вопрос в чем? Знаете ли вы, как влияют приходящие стихии, приходящие любые приходящие? Стихии года, стихии месяца, стихии вашей десятилетней удачи на вас. Давайте начнем с новичков, да. Вот и с новичков и тот, кто не знает. Просто мне хочется понять, как много людей, которые прогнозы слушают, но они сами не умеют читать астрологической карты и не очень понимают. Давайте такие люди, которые не знают, поставьте, пожалуйста, 0. 0 э, в чат, в любой, где вы на YouTube или вы мне хочется понять, вот сколько людей слушают прогнозы, но сами они свою карту не читали и они не знают, нужен им этот петух или не нужен этот петух. Он у них для них хороший. Нет, конечно, вы это все узнаете сейчас. Мы сейчас пробежимся, но в принципе вот мне хочется. Хорошо. А те, кто знает, но ну немножко, не до конца еще понял, поставьте единички. Кто знает немного? поставьте единички кто вот ну вроде бы вроде бы слушает, понимает но до конца не знает нужен этот петух или не нужен единички поставьте ну, нуликов тоже много это, это хорошо потому что конечно прогноз это такой самый ну самые мы вроде бы элементарные вещи пишем да а все остальные друзья ну давайте по пятибалльной шкале оценим кто прям хорошо точно знает как на них отражается петух не просто петух а именно водный петух, или водяной называется. Да? Вот водный петух, как он придет и как он будет работать с картистой? Поставьте пятерки. Кто это все слышал, вроде знает, но не до конца. Четверки, ну а кто вот так вот 50 на 50, ставьте тройки. Хотя бы посмотрим. Вот, вот пятерочки пошли. Ой, мои ученики, молодцы. А Приходит месяц моего полезного бога. Молодец, Евгения. Вот, вот. Вижу своих учеников. Да, вижу своих учеников, которые проходили курс, которые знают, у которых уже такая полная осознанность. Они, видимо, сюда приходят уже просто какие-то свои знания, может быть, подтвердить, может быть, услышать что-то новое. Все. Хорошо. Это такой общий опрос для того, чтобы понимать, что нам, ну, для меня тоже интересно. YouTube. Вас там намного больше, почему так мало ставите, э, так мало активности. Итак, кому-то нужен, кому-то не нужен, но вам все равно придет, дорогие друзья. В общем-то, месяц достаточно гармоничный. Неплохой, гармоничный. Значит, как мы с вами работаем? На слайдах вся статья, которая есть и на канале у нас, да, которую мы в соцсетях размещаем, которую на канале, на на, нашей, на наших страницах, где на сайте, на наших страницах, где мы печатаем все статьи. Да? Ну, пока это главная страница, потом будет тоже на главной будет. Скоро, я надеюсь, что скоро сайт поменять, я каждый месяц каждом месяце обещаю, все, сама не знаю, когда он поменяется. Сейчас все очень много туда переезжать на новый сайт, поэтому ждем. Итак, дорогие друзья, значит, сам по себе год у нас с вами какой? Год свиньи, год свинья какая холодная. Свинья у нас относится к воде, вода у нас с вами относится к зиме. Ну, как вы понимаете, петух, металл относится к осени к середине осени, потому что по китайскому календарю наступает уже середина осени, то есть обезьяна уже была и вода вода опять же прохолодная. Да. сама по себе свинья земляная земля не имеет какого-то тепла или холода, она в зависимости от карты, ну так как и есть, да, земля зимой она Ледяная, а летом она раскаленная почва. Да? Какая карта, такая земля. И у нас с вами получается достаточно, вот сама по себе карта, карта того времени, в котором мы будем проживать, она, хорош, она как бы холодная получается именно в эти месяцы, ну и в будущем и ну и мы с вами вообще вступили в период, э, в период э, годы, которые будут нести холод, очень сильный холод. Поэтому для людей, у которых жаркие карты, теплые карты, которым нужна вода, у которых перегретые карты, для них эти годы будут компенсироваться, они будут гармонироваться, да, и будут компенсировать какие-то энергии, которым их не хватало. Эти годы могут приносить. Я не знаю, деньги, ну, в зависимости от того, что обозначает элемент. Кто не знает, что обозначает какой элемент, да, что вот элемент денег, какой элемент. У нас с вами 5 числа у меня стартует как раз фундаментальные курс. Я буду рассказывать про все божества, как читать свою карту Бадзи. То есть у нас в это же время, в этом же месте, я еще надеюсь, что я как-то YouTube получше подключу. Мы с вами встретимся, я расскажу, так что приходите все обязательно, 5 числа открытый точно так же мастер-класс, буду показывать и рассказывать, как читают карту. И а, у нас с вами получается, я потихонечку, да, листаю, то есть, друзья, вы сами потихонечку читайте, а, значит, и у нас с вами получается такие достаточно такая, ну, как бы холодная история. И для каких-то эта карта хорошо, то есть, как я уже сказал, да, карта может быть перегрета, или в карте может быть за, отвечать, так, так вот, или может, знаете, эти энергии отвечать за денег, которых в вашей карте нету, или за мужа. И это все принесет, принесет время, да, принесет, принесет именно месяц, принесут эти годы. Но а кому-то но не очень все это хорошо идет да? не очень хорошо заходит не очень хорошо подходит и э, для каждого месяца мы определяем удачный неудачный дат. выбор дат он есть вообще много способов есть выбора дат. Если вы начинаете интересоваться э, астрологии все более если вы разные астрологии интересуетесь там, западными восточными астрологиями я хочу сказать что даже самой внутри китайской метафизики есть несколько подходов и каждый из этих подходов их нужно ну как бы к себе примерить да? а, и те люди которые занимаются они уже каким-то определенно вот даже мы мы вам даем по одному подходу просчитываем хорошие плохие числа и даем в прогнозах то есть в любой статье с любой месте вы можете увидеть хорошие плохие числа вы мы даем календарь успешных дел до да, можно подписаться у нас на сайте получить это другим способом мы рассчитываем уже полезные не неполезные полезные, не полезные ну и плюс там вот вот например кстати фундаментальный курс мы сейчас можем подготовить мы даем дадим еще один интересный способ для новичков как рассчитывать даты мы у нас есть курс по выбору дат прекрасный да где ну вот я например сама для себя Помимо того, что я смотрю общие даты и общие тенденции, прямо вот своей же, на своем же сайте, вот в своей статьи заглянула и а, напомнила себе, какие дни там будут хорошие, какие нет. Я еще смотрю индивидуально, насколько этот день может быть хорош для меня. Потому что он в общем целом может быть не очень, но для меня он может быть прям вау вот принести все, все, все. И поэтому а, те даты, которые я вам предлагаю, они ну с одной стороны как бы я все время говорю что давайте без фанатизма да, то есть мы э, просто рассматриваем эти даты но с другой стороны если у вас что-то супер сверх это не значит что вот все мы с вами сейчас каждый день в календарике перечеркнули вычеркнули есть такие люди я даже сама вот общаюсь да ну как сказать в мире китайской метафизики общаюсь то есть у меня э, э, и мои коллеги Подчиненные, и ученики, и все живут с китайской метафизикой. Есть такие люди, которые, знаете, они даже на связь не выйдут, потому что день для них не очень. Ну, все без фанатизма. Жизнь идет, жизнь продолжается. Мы также ходим на работу, мы также ходим в магазин, мы также ходим там в кино, мы также встречаемся, там ходим на свидание или там с мужем ходим, там гуляем. Все идет все ровно так же. Но если у вас в этом месяце что-то очень важное, прям очень важное назначено. Знаете, вы поняли, что вам нужно подойти к начальнику, попросить добавку к зарплате, уже прибавку, да? Что уже всем повысили, а вам нет. Ну, например, да, если вы решили поменять работу, если вы решили развестись с мужем, или если вы наоборот решили с ним сойтись, или вы решили, наконец, любимого сказать, или... Или расходимся, или в загс Ну вот что-то вот важное и судьбоносное. Конечно, для этого лучше посмотреть дату. Лучше посмотреть. Лучше перестраховаться. По любой системе выбора, да. Очень много и очень часто спрашивают а, про дороги, что мы же купили билеты, а вот у вас уже написано, что не очень хорошо для дороги. Как быть? Ну, слушайте, друзья, ну вот такой вопрос, да. Ну как быть? Мой совет, вы вы видите, вы его прочитали. Зачем меня еще раз переспрашивать, ну, какое-то разрешение у меня спрашивать. То есть здесь опять все все зависит от того, куда вы едете. Но вы поехали на рыбалку за 200 километров там от своего дома. Да господи, ну, это, ну да, это тоже дорога, тоже там три часа нужно ехать. Но это же не судьбоносное какое-то решение. Да? Езжайте в бугоради на свою рыбалку. Или вы вы человек, который все время ездит в командировке. Ну, тоже глупо смотреть, лететь вам в этот день или не лететь, если ваша вся ваша работа зависит от того, что вы эти командировки пять раз в месяц летаете. Да? Но если, извините, вы едете на ПМЖ, это другая история. Такое, кстати, вот часто бывает. Я вот каждый месяц провожу, постоянно кто-то пишет, слушайте, а я уезжаю уже прям с вещами, или я переезжаю в другой город, и у меня прям на эту дату вот уже машина, билеты, пост. Вот это другая история. Вот с этими ПМЖ, переездом в другой город, переездом в другую страну, а, ну даже, знаете, каким-нибудь супер важным из-за отдыха. Может, вы там в круиз какой-то едете там на несколько месяцев, да? Конечно, здесь нужна хорошая дата. Или даже не круиз, но вы едете, я не знаю, с маленьким ребенком вы едете, да? И вы вот год никуда не ездили, и вот и вот наконец вы поехали, да? Вы решили, что там год или вы пять лет никуда не ездили или вообще всю жизнь никуда не ездили в это ваш первый там вылазка из вашего там региона или из вашей страны вот здесь наверное хорошая дата нужна вот. также ä, помним, что у нас 22 сентября, сентября так называемый разъединяющий день энергия в этот день стоит на нуле лучше всего этот день ä, пометить заранее в своем календаре у нас есть дни, которые вот ну, лучше ничего не делать, да? никаких важных дел. Это опять же не про то, что не надо ходить на работу, не про то, что мы не пойдем с вами в магазин или не пойдем в кино, а про то, что э, этот день, где не надо надорваться, где не надо каких-то новых дел начинать, потому что они не пойдут. Есть у нас день потери, день истинных потерь, в такие дни. Никакие начатые дела не принесут успех. Все, что не сделаете в день потери или истинной потери, будет пустой тратой времени и сил. Опять же, все зависит от глобальности затеянного. Да? А... Альбина пишет: наверное, все будем много пить. Да, кстати, молодец. Альбина, да, один из признаков в карте, да, что человек любит алкоголь, это первые холодные карты, карты, в которых есть петухи, в карты, в которых есть петухи и крысы, карты, которые именно с водой, до да, петух крыса. Но здесь вот, если мы с вами квей который сидит на петухе, переведем в земную ветвь, то это и будет крыса, то есть у нас петух с крысой. Так что, Альбина, вы совершенно правы. Но, может быть, тот, кто сильно, не сильно пьющий, то пусть и пьет, как бы хуже-то ему не будет, но для сильно пьющих людей могут быть, да, с такой, со срывами, скажем так. Вот. Дальше. У нас есть с вами хорошие даты, которые вы тоже можете записать обычно мы с вами все эти прогнозы слушаем и с каким-то листочком календариком записываем себе в телефон помечаем в календаре в компьютере то есть у нас есть благоприятные даты вы их видите сейчас на своем экране 11 13 сентября и 5 октября почему у нас начало октября друзья Вот для новичков которые только пришли смотрите у нас с вами не совсем совпадает Господи, куда все делось. У нас грегорианский календарь, по которому мы живем, и календарь ну, китайский календарь лунный и солнечный, у них немножко по-другому идет это в принципе, да? включая и месяцы. И месяц петуха начинается с 8 сентября по 8 октября. Поэтому обычно мы прогнозы проводим в начале месяца, потому что до, до начала петуха еще целая неделя а еще целую неделю у нас вообще с вами обезьяна так дальше дальше дальше дальше поэтому до 8 октября даты включитель ну и соответственно с 8 октября с 8 сентября всем кому интересно вот эта неделя что-то там должно произойти, важно, нужное, я вам рекомендую зайти на сайт, посмотреть прогноз на прошлый, э, на август месяц так называемый, и в него будет входить вот это начало, первая неделя сентября. То есть это в прошлогоднем прогнозе. Ну, сторожилы это все и так знают, а для новеньких и Итак, энергия сентября, месяца водного петуха, много мягче, много спокойнее, намного красивее, чем, конечно, предыдущий месяц вот, водные обезьяны. Это чистый осенний дождик, поливающий на еще зеленую зеленую листву до да, увлажняющий высохшую почву ну я не знаю как везде но есть у вас региона где прям совсем было сухо воздух становится чистым практически минеральная вода да, потому что считается петух это благородный металл это как серебряный фильтр, до да, через который проходит дождь, и он просто такой чудодейственный становится. То есть, конечно, сама по себе энергия красивая, но, но соседство есть соседство с почвой, сынской почвой, и все, кто учился на природном моем батзык, все, кто не учился, я приглашаю, мы уже в конце этого месяца начнем, то мы с вами знаем, что когда вода инская вода это капельки дождя это малая вода это какие-то лужицы да? и когда эта малая вода начинает э, начинает с малой так скажем землей малая земля это почва и есть большая земля это горы а есть почва и вот когда они смешиваются то что получается получается грязь считается что что это грязь ну это нет некие сложности некие сложности там где где-то грязь появляется у нас бывают такие так называемые условно говоря грязные карты да? это перемешивание энергии это достаточно получение ну, какого-то не того результата который мы ожидаем скажем вот так да? дальше дальше дальше дальше Да, кстати, очень важный момент, что стоит заметить, что и петух, и свинья являются ну, друг для друга полезными богами. Их энергии работают в, в унисон. Именно по этой причине стоит э, записывать все возникающие идеи, но не торопиться их воплощать в сентябре. Возможно, переосмысление глобальных планов пересмотр собственной позиции как на личном фронте так и на работе и в общественной деятельности записывая свои переживания и планы в блокнот, вы сэкономите собственные нервы а со временем возвращаясь к ним выберите наиболее актуально то есть идеи действительно могут приходить гениально хорошие так что мысли посетившие вас в этом сентябре будут достаточно ценными и нельзя допустить чтобы они растерялись чтобы вы их забыли все кто не успел даты переписать друзья не переживайте мы потихонечку уйдем вперед потому что у нас сегодня еще Хочу рассказать про активацию звезды. Для многих в сентябре она важна, но не в сентябре, а в учебном году. Для активации звезды, которая поможет вам или вашему ребенку учиться. Да? Поэтому я потихонечку иду. Все, что вы видите, все у нас есть на сайте. Не переживайте. Месяц петуха несет энергию металла именно металл наделяет способностью печалиться и грустить есть такие характеристики в каждой энергии да? а если его энергии вам не полезны это то про что я спрашивал в самом начале да? то старайтесь не поддаваться этому влиянию приносите свою жизнь больше радостных и позитивных моментов то есть ну Дело рук утопающих, ой, как это сказать, да? Делал, э, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, так и здесь. А, понимаете, что можете начинать скатываться благодаря таким энергиям? Вот я э, инький огонь. Очень слабый, очень слабый огонь. Как вы думаете, для меня холодный, у меня и сама по себе эта карта холодная с дождями, да еще и дополнительные дожди, и холод принесет ли? Радостные настроения мне. Скорее всего, не очень. Но, правда, здесь есть одна хитрость, я уже знаю, знаю эти моменты, стараюсь солнцем запастись, куда-то слетать там какие-то свободные выходные, а, какие-то назначить интересные мероприятия. В общем, чтобы, главное, не начинать хандрить. Да? У, нас, у Нас еще так много всего впереди нельзя ну если вам металл полезен то надо готовить почву под новые проекты продумывать каждый шаг заниматься какими то организационными моментами То есть, если к вам приходят деньги то ловите эти деньги здесь кстати говоря одно второе может не исключать то есть для меня как я сказала как для огня например для линского для, мне вообще никакой дождь не нужен никакому огню. а чем с этого понятно а все более слабому огню Потому что выжить сложно, но приходят же легкие деньги, приходят легкие деньги, поэтому и грусть, и печали, деньги, они могут быть все вместе. Почему нет? Так тоже бывает. Вот. А, да, и вот писали, и что полезные божества, это тоже очень приятно, потому что полезное божество, это не только приход легких денег, но полезное божество – это привнесение чего-то важного в вашу жизнь. Каких-то помощников, каких-то новых хороших мыслей, новых проектов. Да? То есть все, конечно, это важно. Но если это ваше божество, про божества тоже с вами будем говорить 5 числа. Итак, энергии металла будут влиять на нас желанием принести порядок и структурированность собственной жизни это же отлично сам по себе металл это структура но вот многие пишут такое бывает когда особенно вот когда я вела тренинги как я уже говорила психологического характера астро мне очень нравится эти тренинги я их вам уже обещаю много лет и я думаю наконец-то мне все-таки дойдут как именно через поведение, через свою психологию, через свою психику приносить нужные качества? Так вот, металл очень ясно и понятно. Это порядок, да, это некая структура. Многие пишут, а почему у меня в карте металла вот так? но про режим, про порядок, про всякий тайм-менеджмент, это вообще не про меня. Я просто там лентяйка неряха и самый вообще такой э, странный человек который везде все везде опасный э, ну и какими то другими словами но в смысле с этим смыслом да? вы знаете нужно понимать еще и металл бывает полезный бывает не и вот этого обилия металла он как раз может быть и не полезны то есть все эти качества могут быть еще и наоборот но хорошее качество металла это да эта структура порядок четкость и четкие границы Поэтому, если вы будете э, жить в унисон со своей, с той энергией, которая приходит, ну, хотя бы в то время, когда она приходит, да, ну, вставать по расписанию, там, я не знаю, делать зарядку, э, спать, ложиться по расписанию, там, я не знаю, может быть, вы в этом месяце попробуете, э, там, правильно питаться, там, я не знаю, по какой-нибудь методике, там, каждые три часа или или там завтрак обед ужин он будет у вас там строго расписан в строгом порядке да и вы будете это пропускать то есть любое привнесение порядка оно сыграет конечно положительную роль да а вот, можно, конечно, разложить по полочкам не только все, а, можно навести порядок, можно сделать генеральную уборку, можно сделать, да, и, и я даже думаю, что это нужно сделать, потому что сейчас уже все, переезд с, с жаркого в зимнее, то есть начни только разбирать обувь, и весь дом подтянется, да? а в садах будем набер, на, тоже наводить порядок, но очень важно и мы и в мыслях еще спорить про свои мысли и может быть с этим тоже немножечко поработать да? а, то есть немножечко а, расставить приоритеты там где у вас каша попробовать проранжировать и проструктурировать этот момент это все нужно только для того чтобы длиться и прекрасно прожить и получить максимум от этого месяца с другой стороны, вот тоже да, петух, вопрос красоты для петуха это номер один. У нас самые такие красивые животные, петух, коза, да, которые любят а, а, а, покрасоваться, плюс петух у нас приходит с какой энергией, да, с каким божеством. Петух приходит со своим духом наслаждения. Да. То есть это этот петух который будет хотеть для души поэтому то что альбина писала что народ начнет пить больше чем хочет может кстати очень может быть потому что энергии будут таковыми итак все без исключения желательно наводить порядок привыкать к дисциплине выстраивать режим дня исследовать ему. это поможет провести месяц соответствующий с энергией поэтому генеральная уборка дома посещение косметолога Прослушивание приятной музыки. Все будет очень, кстати. Почему музыки? Потому что музыка относится у нас тоже к металлу. Так что побольше делайте себе плейлистов, скачивайте свои любимые треки, побольше там, не знаю, включайте дома, в машине. И это тоже улучшает вашу удачу. А... А он пишет, что уже у нее уже петух начал работать, она уже все планы построила, к светому сходила. Хорошо, петух это серединная ЦИ, это цветок персика. Да? В месяце очень сильная энергия романтики, любви, флирта для людей, родившихся в дни или годы обезьяны крысы дракона это личный цветок персика то есть ну как бы для нас для всех будет определенный бонус но для людей которые родились я обычно больше все-таки по дню смотрю но некоторые школы погоду смотрят обезьяна крысы дракон то есть личный цветок персика ловите и не пропустите да? то есть ну я не знаю если вы на стадии каких-то знакомств не знаю, что-то там у вас происходит в личной жизни, то месяц как раз для этого очень будет подходить. Рожденные в год или день лошади могут провести сентябрь в романтическом настроении, ходить на свидание, целоваться под лыжной, потому что петух для них приносит красный феникс это та звезда, которая у нас не только добавляет привлекательности очарования, но еще помогает все-таки, не то чтобы она, прям так, на процентов знаете, вот пришла эта звезда и все. Человек прям обязательно женился вышел замуж, но она действительно помогает найти партнера. Как и в августе, в сентябре металлические энергии не несут жажду справедливости, захочется отстаивать свою позицию, доказывать правоту. Остерегайтесь погрязнуть в 40, ведь вода с почвы дают все это в перемешку дает грязную воду, которая может вытащить на поверхность нелицеприятные какие-то факты. То есть вот про эту грязную воду я уже говорила, да, что результат может быть не тот, который мы ожидаем. Вот, вот потому что их смешивать нельзя. А если ваши карты Бадзы в одном из толпов присутствует петух, то задировистость может стать вашим главным качеством на весь месяц. Почему? Потому что два петуха создают у нас самонаказание при котором человек сам, самостоятельно создает себе ситуации, которые ему же и будут вредить. Вот. Если вы родились в день змеи, петуха или быка, то сентябрь добавит звезду генерала. У нас на сайте, я сейчас попросила программиста поменять звезду генерала, она еще называется ⁇ Командное влияние ⁇ мы сейчас там перестраивали все символические звезды, и называется командное влияние мы ее переделаем. Так же, как и звезду академика, я думаю, что мы переделаем на... Э вернее, она у нас там большая медведица стала, <coughs> как в курсе давали, но надо вернуть ее, конечно, на академика, как мы привыкли. Итак, что же будет у этих людей? Да? те кто родились в день змеи петуха или быка я кстати забыла новеньким сказать дорогие друзья если вы свою карту не видели вам нужно перейти на наш сайт n в раздел калькулятор базы сделать свою астрологическую карту и посмотреть в нее потому что все что вы сейчас слушаете если вы не видите своей карты оно абсолютно бесполезно да? поэтому зайдите сейчас э -э, лена пирогова если меня слышишь может быть, даст ссылочку а, прямо сразу на калькулятор, так что обязательно сходите и сделайте. Вдруг кто-то сидит и не знает, когда он родился и что у него где стоит. Итак, а, значит, непреодолимое желание командовать может сгустить краски, поэтому сознательно отслеживайте свои слова и поступки, старайтесь не обидеть, не, на, не нарочно, не случайно близких вам людей. Ведь сами знаете, что порой вылетевшее слово может сильно ранить человека. Человек обидится, и восстановить с ним отношения будет а, впоследствии крайне тяжело. Именно поэтому старайтесь подключить дипломатию, и ваши лидерские качества будут одобрены окружающими и принесут неоценимую пользу. А, особое внимание людям, родившимся в год или день кролика. Петух ваш личный разрушитель, но мы в принципе личного разрушителя смотрим. Личный разрушитель это то, что влияет на здоровье. Мы смотрим погоду, но под ним иногда он чуть по-другому будет называться. Но под ним мы тоже иногда смотрим свое собственное здоровье, разные школы смотрят по-разному, поэтому тоже надо на это обратить внимание, потому что Вне, если у вас кролик стоит, то мы как бы сидим на этом кролике. Да? И это как бы сталкивает этого кролика, эту опору из-под наших ног выталкивать Поэтому избежать э, э, не всегда может получиться вред. Да? То есть подумайте, о здоровье не стоит рисковать. Если кролик в годовом столпе, то есть если он по году у вас стоит, столб года, э Значит, если столб года стоит, то изменения коснутся либо окружающего пространства, внутреннего, извините, внутреннего внешнего окружения, либо здоровья. Вот это важный да, момент. А в месяце то что-то может происходить с вашими конфликты, например, с родителями или с друзьями, с братьями, сестрами, с, с боссами, с тем, кто стоит повыше вас. Если нет, то это связано с домом брака. Здесь может быть как плохие, так и хорошие варианты. Если вы живете, у вас утишь вот, благодать, и вдруг приходит, э, стоит кролик, да, и при, вдруг приходит петух, то может разбередить это ваше прекрасное такое местечко, которое бы вы, ну, может быть, не хотели бы, чтобы что-то менялось. И могут быть изменения, может быть, не обязательно, ну, не обязательно хорошие, скажем так. Но если вы э, давно не можете найти себе пару, ваши отношения застряли, не пойми где то как раз вот это может быть толчком. То есть у меня даже иногда некоторые пишут, слушайте, вот у меня такая хорошая, такой, такой плохой, ну там погоду или по погоду пришел, или по месяцу, по месяцу меньше волнует, там, по десятилетке, например, говорят, вот он же для меня не очень хороший. Ну, я про его жду, потому что может у меня хоть дом брака немножечко потрясет, и хоть что-то поменяться в моей жизни. Что мне с этим делать? То есть да, то есть люди иногда оставляют даже не очень хорошие, не очень хорошие для себя энергии, ну лишь бы как-то уже решился вопрос, например, с браком. В часе у вас могут быть например конфликты либо с детьми или э, с карьерой или с вашими подчиненными или те кто вас э, моложе или вас ниже по социальной лестнице насколько будут, будут благоприятными они будут зависеть от э, пользы столкновения этих земных ветвей то есть э, иногда для нас с вами Конфликт, вот как я уже сказала, может быть в благоприятную сторону вылиться. Например, нам этот кролик прям совсем не очень хороший, совсем не очень удобный. И тут вдруг приходит петух, и он его выбивает, и у нас раз, и дела идут с вами сразу хорошо. А иногда в большинстве случаев нам не надо, чтобы этого кролика все-таки мочили, убивали и как-то выбивались под наших ног. Особенно обратите внимание, если вы родились в год или в день. Либо земляного кролика, либо огненного кролика, да? вам лучше спокойно переждать этот месяц, не начинать новых дел, не экспериментировать с карьерой и ну, поменьше стараться выпускать пар. Для тех, у кого в карте есть земляная ветвь дракона, тоже обратите внимание, также могут ждать изменения, но более мягкие. Благопри У нас, слушайте, у нас Лена, наверное, сейчас не слышит, а я со страницы уйти не могу, потому что у меня трансляция идет на YouTube. Кто не знает своей карты астрологической, просто найдите сейчас, зайдите в любой поисковик, Наталья Пугачева, калькулятор Бадзи, и вас сразу выведет на мою страницу. Но я думаю, что здесь, наверное, большинство все-таки знает. А, Лен, дай, пожалуйста, на калькулятор ссылочку, потому что я думаю, много было новеньких, вдруг они слушают, а они знают свою карту. Все, Лена здесь, ага. Все, друзья, вы можете пере, пере, пере, прямо проходить, сделать э, карту, кто, кто не знает своей карты. Э, э, итак, вид дракона также могут э, ждать изменения, но более мягкие, благоприятность которых зависит от поле, э, полезности результата, который у вас получится. Дракон у нас вступает во взаимодействие с петухом и образует новый сильный элемент металла. Вот, на, например, для меня, я уже про свою карту не буду так рассказывать, ну, что вы вот же у меня, например, тоже есть дракон, помимо того, что я один на кролике, да? вот. тоже есть дракон, и этот петух который я уже сказала, что не очень для для меня этот металл нужен там. А дракон очень нужен, потому что дракон для меня самовыражение. И что получается? Что мое единственное самовыражение в карте приходит петух и как бы забирает. Ну, он, конечно, переносит его в деньги. Здесь тоже так надо посмотреть на это все. Но сами по себе энергии для меня, для меня получается слишком много, не очень полезной для меня энергии. То есть вот здесь нужно всегда смотреть, то есть вот металл, который образуется, он для вас будет полезен или не полезен. Да? А если ваш столб личности в Янская Земля на драконе, то вероятность новых отношений, дружеских, романтических, деловых, рабочих многократно увеличивается. А тем, кто родился в месяц собаки, Неважно, там, какой год, какой день, месяц, собаки. Да? В сентябре самое подходящее время для того, чтобы посидеть, посетить доктора. То есть все, кто родились ну, вот начиная с 8 уже у нас будет октября, и до там, 8 до ноября, то есть вот в этом промежутке, для вас подходит, значит, подходит. Вам нужно посетить доктора, потому что приходит символическая звезда, небесный доктор, значит, вам обязательно поставит верный диагноз и назначит правильное лечение. Итак, теперь вам нужно посмотреть на ваш элемент личности, ну или мы еще называем господин дня, то есть это элемент, который стоит у нас с вами в дне, то есть вот смотрите. Там столпы судьбы у вас идут, у меня, к сожалению, нет здесь сейчас карты, столпы судьбы. И там столп, столпа в столпах судьбы вы будете видеть э, столб года, столб месяца, столб дня и столб часа. Вам нужно столб дня и посмотрите верхний элемент. Это и есть ваш элемент личности. Если там стоит дерево, в сентябре приходят ресурсы на власти, у вас могут быть изменения в работе, в карьера, вода, ресурс также будет способствовать обучению и узнаванию нового будет что-то узнавать но если для дерева для янского дерева дождь не принесет чего-то сверх того что уже и так у него было в августе да, то для инского дерева вода это полезный пол. именно и их могут коснуться какие-то позитивные изменения связанные с карьерой конечно месяц седьмой, э, будет седьмой убийца, петух седьмой убийца не самое ну, как бы благоприятное время для этих людей но вот этот мостик ресурс да, ведущий э, от неполезной власти к элементу личности он все будет сглаживать да? все неприятные какие-то последствия э, вам стоит обратить внимание на более творческие подходы к делу на более креативные действия на э, на знания, которые доступны далеко не каждому, и их применение выйдет вас, в общем, на новый уровень. Значит, какие, кому еще нужно обратить внимание? Инское дерево, которое сидит на змее, или янское дерево, которое сидит на драконе. Не стоит вести из за чужим мнение, верить на слово, есть риск того, что вас попытается обмануть, навязать чужие какие-то чужды для вас ценности. Это вот именно стол дня. Если ваш элемент личности янский или инский огонь, то а, пришли деньги, причем петух деньги, да, причем а, деньги от власти. Здесь уже надо подумать, хорошо ли это будет или не очень. Это могут быть премии или штрафы подарки э, или э, какие-то незапланированные траты, все что угодно могут. Да? Могут какие-то вспывшие долги быть, а могут быть деньги от э, мужа, например, для, от, ну, там, для женщины или от мужчины. Значит, э, что еще? Также петух несет увеличение работы, э, которая... Э, также неоднозначно скажется на доходах. Или вы получите больше обычного, или сможете э, получить какой-то минус. Потому что вот это, вот это сочетание именно с властью, оно так, двояко скажем так. Да? Поэтому просчитайте свой баланс заранее, ограничьте э, спонтанные траты и заранее запланируйте необходимые покупки. Следует вспомнить, что петух обожает косоваться перед публикой. Поэтому покупка нового платья для вас может быть как раз той палочкой, выручалочкой, когда желание потратиться, будет работать на вашу пользу. С одной стороны, месяц достаточно проблемный для людей любого огня. Я уже сказала, вот, только что рассказывала, да, что Квей – это ну, набежавшая тучка, которая солнце бин наше закрывает. А тем более уж пламя, тем более может свечу потушить день У вас могут появиться какие-то ограничения возможностей. Вдруг ни с того ни с сего люди перестанут слышать вас, а часто начнут высказывать свое недовольство. Недовольство будет э, не совсем такой, конечно, простой месяц для огня. Но с другой стороны, люди с элементом личности Вин или ДИ могут рассчитывать на помощь делах, так как Пету для них является благородным человеком. То есть это не только ну легкие деньги для Дина и э, тяжелые, но все-таки деньги для Бина, э, но это еще и благородный человек. А, то ждать хорошего? Да, конечно, Наталья, конечно. Я один, но петух мой разрушитель. Линда, но петух, приходите обязательно 5 числа, и мы будем с вами раз, разговаривать про чтение карты Бадзи. Я э, хочу сказать, что личный разрушитель то есть есть разные категории чтения карты да, астрологической, это как разные слои. И вот про разрушителя это тоже не всегда плохо. Разрушитель это одна категория, но есть еще категория полезных божеств. И если вы один, то петух для вас является полезным божеством. А полезное божество э – -э -э, это очень круто. <фёк> это, это вообще все то, что нам помогает с вами жить. Поэтому я бы на личного разрушителя не, не так обращал внимание, как на то, что это для вас полезное божество. Плюс благородный, правильно? Ольга пишет Лиди, что все сгладит еще и благородно Если у вас произошел затор в делах, поищите среди своих знакомых тех, кто способен оказать посильную помощь. Ну и сами страхуйтесь от осложнений в денежных вопросах. Остерегайтесь брать кредиты. Не ввязывайтесь в денежные авантюры. Можете больше потерять, чем получить. Людям со столпом личности Дин на кролике лучше переждать этот месяц спокойно. Не заниматься, не принимать судьбоносных решений. Не брать на себя лишнюю ответственность и не рисковать. Вас могут ожидать сюрпризы, но и раз не совсем приятный, старайтесь сразу не реагировать негативно, чтобы не дать конфликту принять вселенские масштабы. Будет намного интереснее, если люди дин засядут за книжки, запишутся на курсы, на которые давно собирались, или потянут материал, до которого никак не доходили руки петух для них не только благородный человек но и звезда академика энергии этой звезды помогут легче усваивать материал женщинам сентябрь может принести интересные знакомства с мужчинами если ваш элемент личности в это янская земля или g это, это инская земля то для вас пришло самовыражение производящее богатство вам захочется проявить себя, захочется активно действовать и быть все время на виду. Более того, у вас возникнут идеи, как увеличить свои доходы. Вы станете, вы станете развивать свои навыки, что обязательно приведет к улучшению материального положения. Благодаря самовыражению петух весь месяц у вас будет для, э, э, петух весь месяц будет одолевать творческие планы и идеи. Ваша задача распорядиться этими энергиями с умом, не пускать их на самотек не стараться преобра преобразовать в деньги, а стараться преобразовать в деньги. Да? Коль, коль так удачно все складывается, то понятно, что лучше всю энергию пустить на деньги. Но с условием, что и металл, и вода полезны для вашей карты. В противном случае траты на хобби, на удовольствие своих наслаждений или расходы, связанные с необдуманными действиями, будут неизбежно. Ну, а с другой стороны, если у вас есть на эти глупости деньги, почему бы не потратить? Жизнь одна, а деньги есть. Да? Также не стоит забывать, что чрезмерная активность, желание использовать окружающие для своей выгоды и при этом игнорировать их интересы, проблематично для взаимоотношений, особенно для женщин, которые своими действиями могут поставить под удар отношения. Мужчинам август может принести интересные знакомства с женщинами. Более того, янская земля могут люди янской земли могут влюбиться. А если ваш топ ямская земля как мы уже говорили на драконе то вероятность полностью раствориться растворится своем партнере велика для людей с элементом личности инская земля петух это звезда академика если вы давно хотели освоить какой-то материал но никак не удавалось выкроить на него время то в сентябре вам захочется вернуться к своим планам и материал будет усваиваться легко и просто Для людей с элементом личности, металл, янский металл, ген или синь, инский металл, значит, пришли друзья и грабители богатства. Вы достаточно, силь, вы достаточно сильны в этом месяце, у вас увеличиваются контакты с друзьями и конкурентами. Вы сможете твердо стоять на своей позиции и поддаваться искушениям старайтесь не рассказывать о себе слишком много вы избежании того чтобы эта информация не обернулась против вас людям с элементом личности г надо помнить что для них петух, петух несет звезду овечьего ножа контролируйте свои слова следите за своими эмоциями э, не дайте э, кратковременные вспышки гнева навредить самому себе к тому же возможно материальные потери на не э, доверяете малознакомым людям тщательно проверяйте все подписанные бумаги не дайте себя ограбить а вот если у кого-то элемент личности инский металл петух принесет символическую звезду демона красной красоты это значит что любые предложения следует проверять и предпроверять следить за правильностью оформления документов иначе есть вероятность Неверно оценить ситуацию и угодить в ловушку мошенников. Будьте бдительны. Инская вода для металла ⁇ это самовыражение, а самовыражение ⁇ это действие. А самовыражение ⁇ это действие. А это цели, это проявление, проявление таланта и направленность на успех. То есть сотрудничество, работа в команде будет достаточно плодотворной. И если в карте есть э, дерево, то возможность увеличения дохода возрастает. Для людей с элементом личности Рен или Квей, Ямская вода или Инская вода, для вас металл, для вас... Значит, металл для вас ресурс. Значит, пришло время учиться чему-то новому, а навестить может быть старших родственников и общаться за советами к старшим товарищам, к более мудрым, может быть к своим коллегам, может быть к своим подругам, может быть я не знаю к соседке по площадке старая мудрая женщина, вам точно даст совет лучше в этом в этом месяце. Но в отличие от прошлого месяца, когда заговорочно а, верить пришедшей информации было проблематично в сентябре все полученные вами советы пойдут в стол а значит найдут свое применение а увеличение контактов частый созвон и встречи со старыми друзьями и новыми знакомыми неизбежны если у вас слабая карта то месяц принесет вам дополнительную помощь и поддержку со стороны. А в это время вы сможете увеличить свои доходы браться за трудовыполнимые задачи и с легкостью решать их но если у вас кар... но если у вас сильная карта если вода и металл присутствуют в земных ветвях то в этом случае не стоит откровенничать не стоит вкладывать деньги или покупать дорогостоящий товар положительные или отрицательные изменения ждут конкретно вас в этом в августе Будет зависеть исключительно от того, насколько полезен вам элемент воды или металла. Что касается талисманчиков, то а, в этом месте в... талисман месяца очень прекрасный дракон, кто у меня их покупал, уже можете поставить их на видное место, куда нужно ставить талисманы. Если это маленькие талисманчики, их можно носить с собой. Талисман месяца можно поставить на рабочий стол, если вы, допустим, много работаете, сидите за столом. Или вы, ну, я не знаю, может, вы просто спать приходите, тогда в поставьте рядом с своей кровати, Или в то место, где, ну, где вы больше всего, бывает, ну, это либо рабочий стол, либо спальня. вот ну, как бы самое такое время, да, где мы больше всего время проводим, самые такие... Точные локации, скажем так. Дракон живет в горах или в море и может летать в небесах, символизирует доброжелательность, процветание, долголетие и продление жизни. Древние китайцы считали, что дракон приносит дождь, хороший урожай и плодородие. Также мы вам даем рецепт. Вы его можете посмотреть. На сайте, сейчас я не буду долго на нем задерживаться. Такой э, с, рецепт с китайской настройкой и с китайскими энергиями, и с, китайским, э, с китайской вот этой метафизической да, всей истории Так что в любом случае поднимает иммунитет, успокаивает нервную систему. Э, этот рецепт мы давали и в соцсетях он у нас есть, вот в Инстаграме печатали, вчера только. И также он в нашей статье на сайте переходите, смотрите. И там бывают еще даже дополнительные штучки, которые я уже здесь в прогноз не вставляю. Да? Обязательно выбирайте солнечные денечки, гуляйте в парке, в лесу, собирайте опавшие листья, рас, э, мастерите из них поделки с детьми, или просто украшайте комнату прекрасными такими красивыми букетами. На время бабьего лета откажитесь от транспорта, если это возможно. Или пройдите пару остановок пешком в быстром темпе, ходьба не только оздоравливающие действует на весь организм в целом но и созерцание осеннего, осеннего пейзажа снижает уровень тревоги и стресс, успокаивает человека, вносит позитив и гармонию. Будьте здоровы и, конечно же, э, и, конечно же, не пропустите это, по-моему, абсолютно сказочное время с этими кленовыми листьями. Ну, я не знаю, только ради этого стоит жить на этом свете, чтобы видеть эти красивые осени. Вот. Так. А, да, вот еще тут ритуальчик был такой маленький из, из нашего детства. Ну, в стиле фэн-шуй и в стиле, там, я не знаю, Симарона, да, походить по тропинке, засыпать, которая э, такая вся в листве-листве, э, шуршать листвой и приговаривать, сколько листьев на земле, столько денег в кошельке. Вот, а может и сработает. Почему нет? Но для нас, любителей китайской метафизики, мы еще, дорогие друзья, греем э, денежную звезду. И у нас с ней не очень складывалось в предыдущие месяцы, в прошлом месяце ее вообще нельзя было греть. Так что налетаем, мы даем бесплатно э, эти активации. Другие школы продают, а мы вот их печатаем бесплатно что нужно сделать правила согревания денежной звезды вы сейчас видите на на экране можете себе сделать скриншот да? то есть нам просто нужно точечно время место и мы туда ставим свечу согревание денежной звезды естественно мы ставим с каким-то вот желательно вот эти правила которые вы видите соблюдать естественно мы ставим с определенными мыслями, конечно же, финансовыми, да. смотрим, чтобы не было ша за окном. Ставим на определенном там, от 60 до 120 сантиметров самая такая работающая зона. Туалет-ванная комната нельзя проводить, но можно, если знаете, живете в загородном доме, у вас там туалеты такие бывают. Комнаты такие с окнами по 20 метров почему в туалетах нельзя потому что туалет замкнутое пространство замкнутое пространство как правило без окон ну двери то есть окон нет и туда не поступает энергия там просто бесполезно греть ну кто-то говорит что нельзя в принципе может но это будет бесполезно а вот если у вас ванная с окном такая проветривающая энергия в нее заходит можно двери открыть то попробуйте и отпишитесь итак в сентябре ну, вспоминаем, в каком сентябре, да, тот когда, тот, когда настанет именно петух. Какие даты будут хорошие для согревания? 16 сентября, 30 сентября и 6 октября. Лучшее время для начала согревания денежной звезды. Вы выбираете удобное для себя время. Сектор, обратите внимание, юго-восток 2 или 3. Кстати, как накладывать шаблоны я сейчас буду рассказывать, потому что я буду сейчас рассказывать вам про звезду академика. И дальше я поотвечаю на ваши вопросы еще, так что не разбегаемся. Итак, дорогие друзья, значит, что мы с вами? Вы берете время. Вот здесь написано, например, час лошади, час лошади с 11 до 13. Я беру солнечное время. То есть у нас на калькуляторе, там в правом уголке, вы увидите таблицу солнечного времени. То есть там нужно вести будет город. Прямо на нашем сайте, на первой странице есть таблица солнечного времени. Посмотрите, когда в вашем городе наступает этот час. Ну, в любом случае, если вы не знаете, хотя бы 30 минут надо отступить и примерно где-то вот так начинать. Да? Неиспользуемый час для согревания денежной звезды ни в коем случае в этот час нельзя и нельзя, кому не стоит проводить активацию, людям, рожденным в год, например, нельзя час собаки, год собаки, нельзя час крысы и людям в год крысы 30 сентября. А лошадям, ну, кто родился в год лошади, нельзя 6 октября. То есть выбираете даты высчитываете правильный сектор сейчас я покажу как высчитывать правильный сектор заходите к нам на калькулятор находите калькулятор солнечных двух часовок грейте загадывайте желание и ждете требовать нельзя считается что это на ее усмотрение хочет она вам помочь поможет кому-то прям сразу прям вот, не ну, вы знаете мы погрели звезду пришла пришла начальник дал э, там, прибавку и знаков какую-то вот там премию какую-то дал не с того ни прибавку в зарплате дал. А, Кто-то будет, я уже несколько раз грел, у меня не срабатывает. То есть э, она, это не то, что, знаете, это не какой-то, это метафизический мир, да, это не какое-то действие, что я там, я не знаю, взяла ножницы, разрезала бумагу, эта бумага развалилась, потому что по-другому быть не может. Здесь здесь метафизика. Кому-то может быть надо 10 раз эту звезду согреть для того, чтобы потом сразу миллион долларов к вам пришел, а кому-то может быть по чуть-чуть, потихоньку будет приходить. То есть все, все. У нас карты разные, у нас с вами дома разные, мы даже разметку и то по разному делаем. Ну итак, давайте я вам сейчас рассказала про значит про наши про наш прогноз, и мы сейчас с вами будем разговаривать про звезду Академика. Но чтобы не перепрыгивать, изодно я расскажу, как шаблон, как найти, где звезду денежную, куда академика ставить и что с ним делать. Давайте так сделаем. Давайте я ваши вопросы почитаю. Пишите, пожалуйста, вопросы, потому что я так долго тут рассказывала. Пишите вопросы, чтобы я их видела. Указан солнечный час. Значит, смотрите, лариса здесь указаны, давайте еще раз, кто не понял, здесь указаны просто китайские часы, китайские двухчасовки. Но а, какие-то школы греют просто по этим двухчасовкам. Вот пришло у вас 11, там отступили 20-30 минут и по 12 начали греть. Какие-то школы переводят время. Я делаю, я перевожу время поэтому и вас учу для этого вам нужно зайти на мой сайт пугачёва в правом там правый столбик найти калькулятор солнечных двух часов вписать сюда свой город например москва да? и вы уже видите что в москве лошадь начинается не с 11 до 13 она начинается с 11 .30 до 13:30. 30 и вы сюда пишет вписываете сами свой город и смотрите я не знаю, Челябинск, Иркутск, Краснодар, да? Или, или просто близлежащий город, нету вашего города, возьмите свой областной город, пишите. Смотрите, когда приходит к вам этот час, и по этому часу грейте. По тому часу, который приходит к вам в город. То есть, вот, например, я в Москве живу, мне нужен час лошади, я возьму 11.30 местного времени. Понятно? Сейчас я М -м... задобрить звезду можно, Евгений спрашивает. Mm -hmm. <laughs> ну вот уже кто-то вам коньяком предлагает. только Главное в этом месяце осторожнее, не спейтесь. <laughs> да. А, Сентября собралась лечить зубы у врача петух в году и в месяц. А у меня в году, да еще и месяц петуха не ходить. Слушай, Наталья, если не горит, если у вас не очень сильная более если это плановое лечение переставить побы, я бы да я бы перенесла бы. но зачем это вам надо да с, с этим сейчас с этими петухами они такие всегда неоднозначные очень легко и быстро в наказание я бы перенесла я кстати тоже собралась лечить но я э, я что же ее дату она же мне говорила когда-то дату мой зубной врач эх я ее не записала вот переспрошу тоже хочу в конце месяца пойти точно Спасибо, что-то я что забыла, что надо посмотреть. А, в каком сердце гирлянду? И, Ирина, о чем мы про гирлянду? Я вроде ничего не говорила. я А, вы гирлянду зажигаете? Я обычно свечу. Просто ставим свечку на такую, чтобы она была, конечно, под присмотром. А вы гирлянду, да, зажигаете? А, значит, Юго-восток 2, юго-восток 3. пришел кровавый нож правда ли и как нивелировать быкам? ольга мне сейчас без, знаете звезд 70 и тут нужно все все взять и мне сейчас нужно просто самой либо методичку посмотреть потому что у нас по моему тоже кровавый нож не высчитывается в нашем калькуляторе если мы добавляли я не помню добавила или нет кровавый нож ну сам по себе да сама по себе звезда неплохая ой вернее нехорошая хорошая. Но надо посмотреть, много ли приходит не, вот, плохих звезд. И э, ну, давайте так сделаем. В связи с тем, что мы сейчас, я про это могу целую лекцию рассказать. Да, будьте просто более осторожны. Да. То есть ну, не, э, вот не идите лечить зубы в этом месте, ну, в смысле, там, планово там, какие-нибудь импланты ставить. Да? Не идите, э, не ходите, там, я не знаю, к косметологу в этом месте. Да? То есть там избегайте вот этих ненужных вам э, каких-то э, историй со всеми ножами, ранениями. Ну и, и понятно, что, э, я не знаю, если занимаетесь фитнесом, спортом, то тоже быть нужно осторожным. Ну вот, это такие общие, да, а так надо смотреть в карте. Может быть и ничего плохого, может быть какие-то звезды приходят, которые убирают этот кровавый нож. А может быть и ничего хорошего, потому что если там еще какие-то дополнительные приходят, которые усиливают этот кровавый но то может быть действительно не очень хорошо. Не совсем поняла, благородный нейтрализует личного разрушите или только когда благородный полезен по элементу? Линда, такого нету чтобы кто-то кого-то нейтрализовал. Да? Нейтрализовать может, знаете, одна звезда другую это одна и та же категория это вот знаете как многослойный пирог и э, в каждом каждый слой он еще то состоит и э, здесь у вас ну я не знаю тесто здесь начинка здесь фрукты здесь тесто да? и вы сейчас спрашиваете меня а может ли тесто которое наверху э, нейтрализовать начинку которая под фруктами нет потому что оно наверху стоит то есть начинка будет сама по себе, а тесто будет само по себе. Почему? Почему? Откуда это все берется? Да? То есть разрушитель – это одна категория. Это вот, вот он работает и работает. А символические звезды, про которые вы сейчас говорите, про благородного, это другая категория. И символические звезды, они очень сильно и очень много приносят, но они не отменяют другой слой. Не может это тесто повлиять на эту начинку, которая под фруктами лежит. Разные категории, на разных этажах они живут. То есть и разрушитель будет работать, и, э, и благородный будет работать. Но здесь надо знать метафизику. Приходите, приходите ко мне 5 числа на открытые встречи. Кто не, э, приглашаю на фундаментальный курс. Приходите ко мне на фундаментальный курс, который здесь все у нас намного более глубоко и намного более интереснее. Потому что ваш личный благородный может быть дохлый Ну, извините меня за жаргон такой метафизический. В каком смысле? Он может быть на низких фазах ЦИ, он может быть раненый, он может быть, ну, ну он не работающий может быть. А личный разрушитель может быть очень сильный. И тогда ничего вам не поможет. Ну, в смысле, никакой благородный не помогает, а может быть наоборот благородный у вас цветет и пахнет прекрасный он на высоких фазах ци он полон сил он он один из главных элементов в карте он влияет на всю карту вот. и а, конечно это будет сильный и он тогда будет ну, ну будем считать как-то нейтрализовать но ваш разрушитель может быть вам полезны что вы так за него зацепились? разрушитель может быть для вас полезный вот для меня личный разрушитель полезный. Потому что, я уже говорила, я маленький огонек. Карта у меня вся водяная. Я сама родилась в год свиньи. И что такое свинья? Свинья Рен, океан. Она заливает мой огонь, мой элемент личности. Когда приходит мой личный разрушитель, а это, извините, э, тот, кто сталкивается с моим столпом года. Правильно? То есть, когда приходит... Змея, она начинает выталкивать эту свинью. И что происходит? Да у меня все хорошо в жизни происходит. Потому что у меня появляется корень. Я уже становлюсь не таким слабым огоньком. Я уже становлюсь, ух, какая сильная. У меня выталкивают ненужную мне воду из карты. У меня все идет. У меня прекрасно все идет. У меня много здоровья, много денег, много планов. У меня прекрасное настроение. Поэтому вы не пытаетесь этого понимаете вы задаете вопросы я правильно что вы задаете я на них пытаюсь отвечать но ответ лежит намного более глубоко. дорогие друзья вот все вот эти фишечки, которые вы видите конечно мы астрологи делаем для вас прогнозы рассказываем а вот к этому придет, придут деньги а к этому придет муж. И понятно, что да, даже мне самой интересно читать прогнозы других астрологов из другой, ну в смысле других астрологических направлений, скажем так. Не всегда это интересно, не знаю, я слушаю, верю, мне все нравится, я люблю. Вот. Но чтобы понимать, что происходит, что будет, надо научиться читать свою карту. У вас есть прекрасная возможность, у нас будет открытых два вебинара 5 числа, я буду рассказывать. Про божества, как это читается, что они обозначают. Приходите вот 5 числа здесь, а 8 числа в следующем воскресенье. Также здесь в этой э, в этой комнате я буду делать просто такой эксклюзивный, я считаю, мастер-класс. Я покажу свой разбор карты, как я разбираю, что можно увидеть в карте, как это читается. Я покажу конкретный разбор конкретной клиентки карты конкретной клиентки. И э, как я ее делаю, как я, как я м, читаю, как я предсказываю, как я описываю это все человеку. Вот. Но если вы хотите этому всему научиться, приходите. Прекрасно есть возможность, потому что у нас э, школа, которую основная школа бадзе которую я веду, фундаментальный курс, он имеет такой, ну как, знаете, есть основа, а потом еще есть дополнительные э, дополнительные всякие мастер-классы. Так вот. Э, Именно вот сейчас основа начинается. Ой, себе, попало. Господи, не вовремя, все, да. вот. вот именно эта основа сейчас начинается. То есть у нас раз в два года мы такой начинаем большой курс, глубокий, и вы сейчас там по стартовым ценам сможете присоединиться к нашему курсу. У нас этот курс мы зазывали, я уже почти несколько месяцев на него зазываю. У нас уже 80% процентов мест в группе раскуплено до начала до начала старта но ну, тем не менее все равно еще есть места вот мы будем эти места вам представлять. но самое главное приходите я буду показывать карты я буду рассказывать как учить то есть смотрите вы задаете вопросы я на них отвечаю но не видя карты я пытаюсь попасть пальцем в небо то есть я пытаюсь найти самый распространенный ответ который скорее всего может быть по идее, так делать, конечно, нельзя. Почему? Ну, это, знаете, как бы там репутация астролога, которую ты нарабатываешь годами, она дороже, чем просто вот взять и сейчас пальцем небо сказать, что-то тыкнуть, а у вас совсем все не так. И вы такие, фу, ну меня же это все не так, а она вот сказала так, да, я не вижу вашей карты. То есть, ну, в вашем случае, может быть, что-то там и по-другому. То есть я говорю, ну, вот в основном, как оно бывает. Согревание денежной звезды у меня всегда срабатывает, главное не пропустить, Евгения, спасибо, что поделились. Час ранней крысы зажигала, можно сразу после полуночи. Да. Полезный Бог и благородный это одно и то же. Нет, это разные, разные системы. Манфред Кубни нам давал благородного, и все жижделось вокруг этих благородных. Сейчас, вот в фундаментальном курсе, это другая школа, это школа природного чтения нам дали другую систему в которой знаний в, да, в 10, я не знаю, в 100 раз больше, чем нам знаний давал Манфред Куб как бы одно второе не отменяет, но в ней появились такие интересные знания, как полезные божества и они практически для каждого, вот если для динов там практически для всех будут там полезны, ну для всех будут полезны Первое, легкие деньги. Вообще для всех элементов полезны легкие деньги. Легкие деньги ⁇ это всегда э, вот эти изимания, да, это всегда полезный бог. Все, деньги не могут быть не полезны. Точка. И, например, для всех динов еще что полезно? Нам нужны ресурсы, нам нужны дрова. Неважно какой день, неважно какая у меня карта слабая, сильная, неважно. Мне тигр будет полезен всегда. Мне петух будет полезен всегда. Мне лошадь, если у меня слабая карта, и мне нужны мне нужен корень будет полезен всегда да? вот. и мы там смотрим от полезного лими реми... мы смотрим еще от месяца рождения я это все буду рассказывать показывать приходится тоже 5 числа приходите учиться вот именно на эту систему и а... и перейдя в новую систему с полезными божествами мы все-таки от манстра до от старой школы Оставили небесных благородов. Почему? Потому что они тоже работали. И вы знаете, в метафизике так много всего страшного там, всякие эти символические звезды: здесь убьют, здесь повесят, здесь деньги потеряешь, здесь ограбят, здесь депрессия, здесь суицид. Да? Столько всего страшного и так мало дают хорошего чего-то. Да? Ну, может быть, жизнь, она вообще, конечно, штука-то такая не шибко веселая. Да? А вот, что отказываться от каких-то положительных моментов очень ну, невыгодно нам. Вот, поэтому, мы, вот, ну, во всяком случае, я в своей школе практикую и небесных благородных, и практикую полезные божества. И вас этому учу. В каком секторе, Татьяна гирлянду вам ответила. Да? Наташа, в каком секторе лучше поставить стол для ученика? Сейчас буду про ученика рассказывать. Сейчас давайте еще пять минут поотвечаю и сейчас буду про учеников все рассказывать а, да? а, для день огонь и петух металл э, и не подскажите пожалуйста э, как сложится месяц для э, дня огонь и петух металл инь. я не поняла э, э, елена э, вообще про что вопрос у вас петух в карте есть или вы просто про петуха спрашиваете? просто для и не хорошо сложится, там же прогноз был я же все рассказывала Деньги, шестое октября, Евгений спрашивает. А шестое октября. Э -э -э, ты, ты, ты да, это видите, бык уже будет шестого октября. То есть для вас поздняя крыса будет э -э, с пятого на шестое. Мне благородный разрушитель тигр. Да, разбор это круто. Я приду всегда. Приятно слушать учителя, Евгения. Мне приятно, что вы приходите. Подскажите точные градусы. Сейчас сейчас подскажу. А, а вы даже уже написали: 218-248. Спасибо. Так, все, давайте теперь про учеников пойдем. Итак, значит, у нас э, есть опять же статья. Я просто сейчас немножечко внесу. Сейчас очень важно ясность внести. Есть статья про учеников э, и куда что ставить. У нас новый калькулятор, дорогие друзья, новый калькулятор. Статью написали, мы ее публикуем. Ну вот в этот раз там редактировали, добавили, но не успели новый калькулятор. Он только-только появился. Значит, смотрите, э, я попросила программиста, чтобы он нам поменял на старое название. Мы, э, э, мы ему давали список звезд. И он ее закинул нам большую медведицу, то есть звезда академика и большая медведица Иванчан. То, это все чем? все одно и то же. Вы, значит, вот просто вы знаете, что то, что написано большая медведица, это звезда академика. Я надеюсь, что мы в ближайшее время ее поменяем. Лена должна была там статье тоже поправить, написать, что у нас пока временно большая медведица она называется вот что э, что вы делаете вы делаете карту своего например ребенка сейчас спрашивают куда поставить стол ребенка вот вы сделали карту ребенка и посмотрели какая его звезда звезда например у него большая медведица это и есть академическая звезда Ван Чен. тоже все все сюда же. Вот. Вы, значит, что вы делаете? вы У нее несколько названий, в разных школах разные названия, и вот поэтому вот поэтому так. Итак, значит, например, у ребенка уже эта звезда есть. Вот она, вот вы даже здесь можно увидеть, сделали его карту, вот она, да? Значит, большая медведица. Дальше мы с вами идем, а может не быть. Все равно берем тот сектор. Но у нас с вами небесное ствол значит, определяется, опять же, меня многие спрашивают, а почему небесное ствол и от месяца, и от, от года? Там даже написано у нас, смотрите, у нас даже написано от дня или от года. Мы звезду определяем эту от а дня. Вот здесь, видите, большая медведица д от дня, от столпа дня. Это правильно, нам нужно от столпа дня. И мы смотрим с вами элемент. Это я просто продублировала, это все в статье есть. Просто показываю, как это работает. То есть, вы смотрите элемент личности, да? например, металл ян для янского металла. Мы видим, да, что звезда Академика все та же большая медведица, э, у нас с вами э, свинья. Друзья, подскажите, пожалуйста, статья про звезду Академика замечательная. Спасибо большое. Да, вот ну, она немножко вот, у нас с сайтом чуть путается, поэтому я э, объяс, объясняю классный калькулятор спасибо елена все все так делаем докручиваем то одно что-то с полу не так то второе но докручиваем уже поставили как вы просили чтобы столбик был и с годом и с десятилеткой и с годом и чтобы годы менялись уже все по вашим требованиям все доставляет да. значит друзья поставили на и туда же потому что многие после курса стали просто влюбились на инь, и теперь по наинь все смотрят так что все добавляем потихоньку Две звезды академика Владимир, вы нас интригуете, как это отразилось в вашей жизни? Ну-ка, напишите, сколько у вас высших образований, что у вас там есть, какая ученая степень, и так далее. Так, значит, что мы с вами берем? имея ученую степень, вот кандидат технических наук. Я же не зря спросила: вы что думаете, я такую? Лисью морду сделала. Я знала, что у него должна быть ученая степень, если у него такое есть два диплома. Да я же не сомневалась, Владимир. С двумя звездами академика, чтобы быть чтобы звезда академика была у вас в карте и вы не получили образование, это только если там она прям разрушалась, как-то вот что-то такое должно быть. То, ну, всякое бывает, да, всякое бывает. Но в принципе, если они работающие нормальные, то я так подумаю. Поэтому я спросила: сколько дипломов, какая у вас ученая степень? Мастер спорта по шахматам, О, Владимир. Не, не требуйте, пожалуйста, 200 женщин. да, 200 женщин в чате. Ладно, идем дальше. А, дальше, дальше. Так вот, что нам нужно сделать? Нам нужно сначала взять план квартиры. План квартиры вы можете взять из документов БТИ. Вы можете взять из, из интернета, можно взять, если дом типовой, какой-нибудь P44T забили, там все планы квартир есть. Можете нарисовать сами, близко к тексту. Ну, как бы, все понятно, надо с линейки сходить, все перемерить, все это нарисовать, самим можно этот план сделать. Дальше, вы берете комнату ребенка то есть можно сделать по всему по всей квартире план наложить то есть мы накладываем шаблон 24 горы друзья важно потому что все кто учился на меня на фундаментальных фэн-шуй или бадзи я все время рассказываю про план 12 животных. это по новой школе но у нас есть какие-то активации у вот, денежной звезды активация академика Звезды академика. Это все мы делаем еще по тем школам, которые раньше пришли на наш, так сказать, к нам в Россию, да? и мы делаем шаблон 24 горы. Это одно и то же, но они чуть разные, как вы понимаете, тем, что там каждая еще гора, как бы раздроб, каждый сектор еще раздроблен на две части. То есть 12 это просто 12 животных, шаблон, да? а 24 это и небесные стволы, и земные вид. Так вот, что нам с вами нужно? Нам с вами нужно взять комнату именно там, где, ну, если вы живете в одной комнате квартире, значит вы берете одну единственную комнату, которая есть, да? Если у вас у ребенка есть отдельная, берете его комнату. Дальше вы вот таким образом, ну, проводите диагональ, находите точку, э, точку сбора, да, то есть вы находите точку э, центра. Многие мастера говорят, и я с этим согласна, что иногда оно по ощущениям надо. Ну, просто те, кто начинает, они как-то своим ощущениям не доверяют. Но я хочу сказать, что по ощущениям мы же ищем энергию. И если вы хозяйка квартиры, то вы лучше всех будете чувствовать эту энергию. Ну ладно, в находите точку в центре квартиры. Дальше мы накладываем шаблон. Вот в этой статье есть все ссылки, где скачать шаблон, там есть видео, посмотреть как он накладывается. Вот. Дальше, что вы делаете? Вы берете, как накладывать шаблон, я сейчас покажу, покажу. Значит, вы берете этот шаблон, вы скачали, он такой прозрачный. Я его обычно делаю прямо в презентации PowerPoint. У всех есть шаблон, э, ой, шаблон, офис, вот эти офисные программы, э, Windows, э, там есть Excel, PowerPoint. Э, все эти документы, да, вот поэтому Microsoft Word есть, да, вот PowerPoint я беру. В PowerPoint вы можно просто вот взяли план нарисовали, потом раз, перефотографировали, я беру фотографию, прям сбрасываю в компьютер. В компьютере фотографию PowerPoint открываю, это презентация. В презентацию затаскиваю фотографию, а потом прозрачным в электронном виде прозрачный шаблон накладываю. Как еще можно сделать? Вы можете нарисовали и взяли листочек. Господи, никакого чистого листочека нету. Взяли листочек, у вас нарисована квартира. Как помните, как в школе, э, школе раньше делали, да? Взяли, ну, только надо тонко, чтобы бумага, чем тоньше, тем лучше. Взяли, распечатали этот шаблон. Либо на прозрачной бумаге напечатали. Есть такие услуги, вы заходите, где распечатают, они прямо на прозрачный такой файл. Сейчас у меня его нету под рукой. Вот, значит, распечатали. Просто так накладываем один листочек на второй. Да? То есть вы взяли комнату, нашли центр комнаты и наложили шаблон 24 горы. Оба, поднесли так вот. Помните, как в детстве там срисовывали что-то, да? картинки на, на, на окно поставил и рисуешь. Точно так же, и ты нашел нужный сектор. Ну вот, например, значит, построив карту, вы определили, что до господина Дня а для Дина звездой академика будет Петух. Земная ветвь Петуха находится на западе, запад 2 Выделите это место на плане. То есть вы взяли, ну, видите, вы план, я сейчас покажу. Его можно делать, когда он в электронном виде, его можно сделать больше, можно сделать меньше. Поэтому вы взяли. И здесь вот можно даже продлить его, да, то есть вот прям линеечкой продлили, вот, вот этот сектор звезды академика конкретно этого ребенка. Из вы спрашиваете, куда поставить рабочий стол? Ну, конечно, звезду академика. Вот вот сюда мы будем ставить этот рабочий стол, чтобы он тут сидел, да? Значит, сейчас показываю, как я это делаю. Вот смотрите вот я взяла картинку в PowerPoint, поставила одну картинку вот видите вот план квартиры да? дальше видите вот этот вот вот эти вот такие тоненькие голубенькие здесь вот это когда ты план подтаскиваешь э, прозрачный шаблон 24 горы ты подтаскиваешь вот он вот такой активный он двигается туда-сюда вот если вы потянете за этот уголок например вовнутрь он станет поменьше. Ну, может, у вас маленький план комнаты, он станет такой раз поменьше. Если вы за любой угол потянете вверх, план станет автоматически весь, станет больше. И самое главное он крутится. Вы же не просто его накладываете, да? вам же нужно найти по сторонам света. Вот самый важный вопрос: как мы определяем стороны света? Мы с вами встаем в центр вашей комнаты. И берем компас просто бесплатно можно скачать программу и а, значит в этом компасе ищем север точку zero точку 0 где у вас вот просто вот, ну, как нитку провести да вот в эту точку показывают в эту точку в эту прям точку на стене заметьте все поставили точку и этот прям по плану эту же точку поставили например вот сюда, вот в этот угол, у вас в этом углу Север начинается. Есть еще э, хорошие шаблоны, у нас они тоже есть. Вы можете найти э, свою квартиру. Вы заходите, у нас есть шаблон 24 горы в электронном виде. На сайте. Вы заходите, пишите там. Город, Краснодар, э, улица, там какая-нибудь, проспект Ленина, или там Ленинский, или еще везде Ленина есть. Не знаю, что там есть, ни разу не была в Краснодаре, например. Там дом 59 вам бах и показывает ваш дом вы его тоже там, там видео даже есть как этим пользоваться вы подтаскиваете весь дом и смотрите где север там уже север-юг там все с магнитным отклонением все точно показано и вы видите вы знаете что например ваша квартира все окна выходят на на эту улицу там ленина допустим. Да? И вы просто сами даже можете сориентироваться что вы поставили и у вас например окно смотрит вот на какой градус и вы уже можете понимать что у вас север где-то там да? то есть можно просто по окну то есть куда смотрит мое окно заметить четко градус например вот из окна четко там градус какой-нибудь там 205 например все значит вам нужно шаблон крутить так чтобы сюда попал 205 градус да? дальше если что у нас есть женщина которая помогает там за какие-то небольшие деньги э, эти шаблоны накладывать да? дальше что мы делаем мы поворачиваем этот шаблон вот эту видите зеленую точку вы ее крутите и шаблон вот так крутится по кругу то есть вам нужно найти вы точку вот этот 0 0 там где э, это север 2 там где крыса вот вы состыковываете ее, прям крутите этот шаблончик. Вот видите, как он крутится? Вот я его начала крутить, вот за, то, за эту точку кручу, и он круч, крутится, и я беру вот эту точку 0 и состыковываю, то есть точка 0 здесь. А потом ищу звезду академика. Вот она, звезда академика, да, вот, вот ну, петуха мы, допустим, искали. Вот мы ее продолжаем. То есть вот, вот. это самое место. Мы говорили про э, про активацию, да, вы спрашивали, э, активация денежной звезды. Куда, где включать? Вот помните, я вам показывала? Юго-восток 2-3. То есть в любом секторе вы можете поставить. То есть вы уже вот когда э, шаблон свой ну, наложили, допустим, правильно, да, э, э, и вы... Юго-Восток, 2 и 3. Все, вы нашли. Вот он, Юго-Восток, 2, Юго-Восток-3. То есть мы продолжаем, вот у нас эти секторы. Допустим, вам в этой комнате вы будете согревать. И вот вот видите, вот этот весь угол полностью для согревания денежной звезды подходит. Понятно, как пользоваться шаблоном. Ну, все, кто давно, тоже все понимает. А здесь кто-то только -то, кто -то новенький что как еще можно использовать звезду академика а, значит но ну, если вы решите что что столу там не место то считается хорошо что можно хорошо активировать стаканчиком с четырьмя кисточками обратите внимание кисточки вот этими мохнатками должны стоять вверх Вот, то есть кисточки обязательно вверх потому что наш ванча венчан это звезда, звезда академика, большая, она же большая медведица, он же Гоша, он же бога, все про то же, он же Жора, да, так и здесь, Читаю, по мифу он просваивался в каллиграфии, с тех пор они же кисточками писали, да, кисточки в конкретном секторе являются неким проводником энергии к этому божеству, то есть само божество, вот, вот этот вот самый звезда академика, вот он и есть, короче говоря. Вот. Все, почитайте, я все в все, все, все в статье написала. Проводником между учеником и божеством. А именно 4. Почему четыре кисточки? Потому что а, летящая звезда, четверка, отвечает за обучение. Не менее результативно будет звонить в колокольчик в этом секторе. То есть вы можете поставить стол, вы можете поставить кисточки, вы можете звонить колокольчиком. Вы можете делать это все вы можете делать ничего вернее но ну, ничего понятно что ничего не будет никакой результат или вы можете делать что-то одно или что-то два вот или поставить его повесить его там на постоянной основе конечно если вы знакомы с фэн-шу не понаслышке знаете какие звезды прилетели в этот сектор у нас татьяна недавно вот, два дня назад да, позавчера читала как раз по летящим звездам и также каждый месяц она дает прогнозы по летящим звездам, то можно активировать этот сектор в соответствии с актеаторами, то есть э, смотрим, да, что, что прилетело, смотрим, куда попал ваш э, ваша звезда-академика. Если она попадает юг, юго-запад свечой, э, северо-восток фонтанчиком, запад, северо-запад, северо-восток колокольчиков. Лучше постраховаться, чтобы не, не наактивировать себе неприятности. То есть, для чего нам нужны летящие звезды, про которые я говорила? Вдруг там что-то такое пришло, что, ну, нельзя ставить фонтанчик, нельзя сжечь свечу. Такое редко бывает, ну, мало ли, да? То есть, ну, вот просто можно тогда воспользоваться безопасным колокольчиком. Тем более я там вас сжечь ничего не, и не призываю. Найдите, пожалуйста, эту статью, там есть еще один очень интересный способ, который я не вынесла специально сюда, на, на, на такой э, фэншуйский способ, который по, по гуаповым человек, там, в, который я не стала выносить сюда на слайды. Почитайте на нашей статье, э, в нашей статье, npugacheva.com называется сайт, и статья про академика, там есть еще один способ активации этой звезды немножко по-другому, но можно разобраться в статье и еще и по-другому его активировать. А где можно статью прочитать? На сайте ком на самой первой странице публикации всех статей. Там просто масса материала. Мы сейчас переносим, я не знаю, мне кажется, мы до Нового года будем переносить, потому что мы публикуем так много всего. Мы публикуем мои статьи, мы публикуем статьи моих учениц. И там так много полезного материала, там разборы карт, там, ну, может не так их много, там прогнозов много, там очень много э, полетящих звездам по фазам, там всего много, друзья. Считайте, там очень много материала точно так же, как на моем канале э, YouTube очень много. Мне многие пишут, мы все э, все ванзы выучили по вашему каналу YouTube, вы так много всего рассказывайте. Я действительно много всего рассказываю, друзья. Но, поверьте, мне еще больше я оставляю для того, чтобы рассказать на закрытых встречах, в бинарах курсах наших. И самое главное, и я, и любой другой астролог, что я хочу сказать. Друзья, связующие звено никто в открытом доступе не даст. То есть вам будет казаться, что вы массу информации знаете. Вы уже и про звезды знаете, и про фазы Ц знаете, и про божества вы знаете, и про дворцы вы выучили. Но самые главные связующие точки даются только на основных курсах. Вот приходите, вот открытый будет у нас вебинар 5 числа. Кто к нам придет 5 числа? Поставьте, пожалуйста, пятерки в чат. Кто придет на мой открытый вебинар, где я буду рассказывать, как читать карту банзе. Поставьте пятерки, хочу уже увидеть э, тех людей, которые, которых заинтересовал этот вебинар. Конечно, мы вас будем приглашать, мы вас будем в письмах приглашать, конечно, в соцсетях будем приглашать. Но вот э, еще хотелось бы сейчас, пользуясь случаем, вас пригласить всех. Я, отлично, спасибо. Э, Сбрось ссылку на календарь исполнения желаний на сентябрь. Лена, календарь просят нас ссылочку на календарь. А если звезда академика, там в шкаф стоит и, и по дому, и по комнате. Ну, попробуйте с колокольчиком. Легче всего, да, как раз на шкаф и колокольчик еще привязать. А где можно статью печать, а можно в любой день активировать? А, Линда, о, молодец, Линда, хороший вопрос. А, так выберите еще и день академика. Выберите, выберите хорошую дату. Или выберите дату, которые я дала. Или выберите еще из календаря успешных дел, там тоже очень много хороших дат. Поддержите еще хорошие даты. Хороший вопрос, отлично. Ну что, мои дорогие? Ну я в общем-то рассказала все. А календарь завтра вышлем всем. Завтра вот все, кто подписан у нас, все получат календарь. Я на фундаментальный приду. Ой, Владимир, мы вас ждем. Спасибо. Мне очень приятно, что вы с нами. И очень приятно, что вы пишете, и очень ну, приятно, что вы активный пользователь. И в общем, все приятно. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, что означает в карте годовое братство ниже 4.4? Это означает, что братство у вас очень сильное. Надо посмотреть, на какой фазе состоите вы. Вполне возможно, что ваши друзья все очень более, ну, очень сильные, более, ну, не талантливые, как, более успешные, скажем так. То есть им больше везет в жизни, чем, не факт, может быть вам. Я же карту не вижу. Но если вашим друзьям везет больше, чем вам, то вообще, в любом, при любом раскладе с вами дружить очень выгодно. Вот про это мы будем как раз в фундаментальном курсе говорить. Как раз будем про божества говорить, очень хороший вопрос, вот поэтому в следующий раз обязательно поговорим. То есть мы смотрим, какие божества в карте и на какой фазе ЦИ. И э, это маленькая только только того, чтобы вы узнаете на фундаментальном курсе, но просто открыв карту Бадзи, вы можете уже увидеть, э, как вам будет с этим человеком. То есть у кого-то друзья в карте, как у нашей девушки, процветают, а у кого-то умирают. У кого-то умирает в карте. У кого-то умирают родители, к сожалению, в карте есть такая карта, то ну, немного там живут. У кого-то умирает мужья или умирают жены, у кого-то дети на низкой фазе, тогда, как правило, либо не рождаются, либо действительно ну, такие, знаете, болеют, и таких детей нужно побыстрее там от мамочек отселять. Ну как там? там, если возможно, там какую-то частную школу отправить, то отправить, если невозможно, то хотя бы там, я не знаю, мой поступил, и там уже пусть снимает или уходит в общежитие или еще что-то, да. То есть э -э, вот про это буду все, конечно, ну как рассказывать. Что-то частично буду на открытом вебинаре рассказывать, конечно, основное это все, все будем проходить с вами. Э -э, уже вот буквально в сентябре у нас стартует фундаментальный курс, где все это буду рассказывать. То есть вы, открыв карту, можете уже новые увидеть. И я даже помню, я вот в прошлом году, когда были вот эти открытые вебинары, в каком прошлом? Я два года назад последний раз запускала, то есть два года назад был. И одна женщина говорит: я теперь поняла три мужа или там два было и вот до нынешнего или три, и они один погиб, второй без, пропал, и третий, с которым она жила, он говорит уже. А у нее все мужья погибают в карте. У нее такая прям черная вдова. Она говорит, он уже со мной, он со мной недолго, он говорит, уже потерял квартиру из-за меня. Прямо в чате написал, у меня даже это сообщение сохранилось, представляете? Говорит, уже все, уже там обанкротился, потерял квартиру из-за меня. Говорит, может, мне это, типа, ни с кем не жить лучше. Но, знаете, всякие бывают истории, но, конечно, если у вас есть сын или дочь, растет, собирается замуж, да, и вот если вы видите такую карту, ну... И одна мама, конечно, своего ребенка за такую карту <с�> <с�> не отправит замуж, да, на такое жениться. А, если в секторе звезды -академика, а звезда академика, звезда пятерка желтая, тогда поставьте кисточки. Кисточки вообще никому не навредят. Поставьте пока только кисточки. Как всегда, очень интересно. Спасибо, Людмила. А, Сейчас я читаю. Скажите, пожалуйста, а чем лучше помочь ребенку в начале учебы идет в первый класс? огонь я Елена, перейдите на статью, перечитайте, если вы ничего не поняли из того, что я сказала. Почитайте, пожалуйста, плюс, если вы хотите помимо этого всего, я бы. Ну, дайте талисманчик, полезное божество, талисман или небесного благородного. Прям переходите, да, вот небесный благородный, сейчас я вам покажу. Если вы не знаете, про, пока еще про божества у нас еще не учились, не знаете, но возьмите небесного благородного от дня, да, то есть вот именно от дня надо, что криво нарисовала, вот именно от дня надо. Возьмите, дайте ему талисманчик с собой. Можно его не, можно, а нужно его бы лучше положить в спать в сектор правильного, в смысле вот полезного божества. Это мы все, все, все проходим в фундаментальном курсе. То есть мы не просто изучаем карту, мы еще и потом очень сильно все это стараемся применить в доме, в пространстве. А когда начнется фундаментальный бадзе, какого сентября? А, по-моему, 21 числа, это уже первое занятие у нас будет 21 сентября ой, сколько же на фундаментальном курсе уникальной информации спасибо огромное за этот курс, спасибо, товарища там действительно масса уникальной информации масса, то, с чего мы никогда не знали, даже никогда не слышали это, это, это ловушки, это процветающие это убивающие наши энергии мы, и самое главное, мы с этим можем работать мы не просто это можем увидеть в карте. Вот Манфред Куб мне очень много давал, но, но что с этим делать было непонятно, кроме как 12 дворцов и что-то пытаться через них как-то повлиять на свою карту. А эта система, вот эта новая школа, ну как бы новая, для нас она новая, она вообще дает вот абсолютно другой посыл, и э, там именно можно менять все, именно все менять. И все, все даже если прям, ну все, прям вот ложись, умирай, карта настолько плохая. В правильном доме, в правильном месте спать, правильно работать, правильная дверь. Все можно поменять. Все. Ну, может быть, ты не станешь, конечно, с такой картой там, э, если уж карта совсем плохая. Может быть, ты, конечно, не станешь голливудской звездой или миллиардером. Но прожить хорошую, богатую, здоровую, счастливую, абсолютно достойную жизнь ты можешь с помощью того, что мы здесь изучаем. А, а, а, огромное спасибо за прогноз когда будет по выбору да я думаю весной я сейчас вот проведу вот этот фэн и хочу потом мы сразу по выбору так да, запустим и а, может быть все таки к счастью быть женщиной то есть астропсихологически все-таки еще тоже сделаю ну надеюсь я каждый год я думал что я этим летом сделаю но вот не нашлось во мне сил исчерпывающий спасибо Таня. Интересно, сколько интересного и полезного. Бадзе плюс фэншуй – это мой любимый курс, да, Таня, спасибо. Жду с нетерпением начала фундаментального курса. Фундаментальный курс ну, – это действительно вот просто взрыв, вот, я не знаю, взрыв того шаблона той реальности, в которой мы живем. Станешь только Стасом Михайловым пишет, Владимир. Ну, я думаю, у него хорошие банзы. Не знаю, но мне что-то кажется, что у него все в порядке. Такие, знаете, в Кремле собираются. То, что мы над ним смеемся. А я думаю, там прям с удачи должно быть все хорошо, чтобы так проскочить. Сколько стоит фундаментальный курс? Значит, Елена, фундаментальный курс в связи с тем, что он у нас базовый, он самый дорогой, он самый полный. Он у нас стоит, в принципе, он стоит, конечно, как бы не дешево, но, но он у нас идет, то есть мы берем сразу на полгода. Да? То есть у нас, ну, как полгода? до Нового года, и с Нового года там еще будет 2-3 месяца. Вот, то есть, это, как правило, там стоимость 2-3 месяца. Ну, приходите, приходите в э, когда у нас? 5 числа, как раз я вам покажу, бесплатно покажу про божества, расскажу, как карту читать. Восьмого покажу э, вообще, как я читаю такой открытый мастер-класс. Ну и посмотрите стоимость, посмотрите рассрочки, может быть, подойдет вам. Все, дорогие друзья, всех жду на фундаментальном курсе. Всех жду 5 и 8 на открытых вебинарах. А, ну и все, наверное, до свидания. Хорошего вам месяца, петуха Хорошо вам провести еще у нас целая неделя идет обезьяны, ну и петуха, потом, потом петух, все. Всем до свидания. А, да, фэншуй плюс базы это вишенка всего фундаментального. Это это абсолютные волшебные знания, то есть вот а, вот, вот.